Общую ситуацию по непатриотичному воспитанию в Харькове, в Харьковских школах Алла Иванова, бывший завод школы номер 2. Я попрошу вас. Да, ну, чтобы нам построить конструктивно нашу беседу, давайте, наверное, оттолкнемся от, от девиза, да, по которому... Если жить по-новому, должны происходить все кадровые назначения. Это трипы, П, да, которые вот, э, муссируются. Патриотизм, порядочность, профессионализм. Ну, мы сегодня э, возьмем два пункта. Патриотизм и порядочность. Но это уже стало э, не секретом для харьковской громады, что в харьковских школах э, происходят вопиющие случаи проявления сепаратизма. Если сказать более конкретно, сепаратизм в Харькове он имеет такой латентный характер, но иногда такие появляются яркие вспышки. Ну, мы все хорошо знаем 136-ю школу, да, когда директоры зауч выехали на семинар в Белгородскую область сфотографировали с георгиевскими ленточками на фоне портрета Путина и Медведева. Был скандал, все это затихло, департаментом занивелировалось, Директора осталось на месте, зауч осталась на месте, все прекрасно. Но мне проще и моим коллегам, родителям говорить о второй школе, потому что я там работала с 1998 -го года по 2014, я была уволена. Я вам несколько просто фактов, чтобы не занимать долго у вас время. Ну, во-первых, начнем с того, о каком патриотическом воспитании может быть речь и патриотизме. Если вот перед вами ролик YouTube выложен, съезд Юго-Востока, речь Гернеса, и перед вами в левом углу, в Нижнем, это директор второй школы, Рогова на Петровна. собственной персоной. Нижний, левый угол. Ну, это так, для начала, да? О, о таком патриотизме. Человек пришел на съезд, чтобы отделиться от Украины, создать новоруссию Дальше вот такой небольшой, но яркий пример. Значит, был лист Министерства образования так, что до вшанувания памяти героев Небесной Сотни и украинских захистников в феврале месяце, когда вся страна и нормальные люди оплакивали гибель патриотов на Майдане Небесной Сотни, вот вам второй, пожалуйста, принц Хрин. Вторая школа 19 февраля, здесь даже дата хорошо видна, да? вместе с директором школы под организацией директора школы празднуют Масляную. То есть все пляшут, веселятся. здесь, вот комментарии и так далее. Причем я должна отметить, ни одного воспитательного часа, ни одного мероприятия, вообще даже не прозвучала в эти дни в школе фраза, Небесная сотня, герои Майдана, вообще априори ничего не было сказано. Ну Это такой маленький момент. Дальше, что получается в классе, где в общем, -то, дети проявили себя еще с 10 класса, как патриоты. С февраля месяца 2014 -го года класс Натальи Алексеевны Рудюк, это классный руководитель, учитель истории и права. Я в этом классе читала русский язык и литературу. И занималась воспитательной работой. Дети с февраля 2014 года начали ходить на Харьковский Евромайдан. Вот перед вами сидит мама Наталья Анатольевна Губенко, Губенко, которая является мамой одного из активных членов Харьковского Евромайдана, школьного, детского. Дети за свой патриотизм пострадали. Наталья Анатольевна, расскажите, пожалуйста. И пострадали в первую очередь от директора школы. Как это было? Ну, мой ребенок со своими одноклассниками ходил на Евромайдан. Приглашения не получали в ВКонтакте, собирались, купили за собственные деньги флаг. Вот. Футбол, футболки купили тоже с патриотическими надписями, ну, ходили на Евромайдан. Вот. В мае месяце директор школы по причине того, что наш класс не сдавал года 3 с 9 класса, получается, два года. Фонд школы, не сдавали мы деньги. Вот. Решила уволить, не уволить, а снять с классного руководства над наш классный руководитель Наталья Лексова. Дети как бы возмутились. Это было 22 мая, 25 мая, 29 мая был последний звонок. Получается, за неделю до окончания школы наш класс, директор школы, решила лишить классного руководителя, который этот класс вела с 5 класса. класса. Вот дети как бы, ну, не возмутились, они, ну, как, бы, как они могут выразить свой протест. Они решили как бы, не ходить на уроки. Но, собственно говоря, как бы это неправильно, но заставить их ну, на урок как бы не срывали уроки. Сидели молча и вообще не ходили на уроки. Они нарисовали дома плакаты, вышли перед школой с требованиями вернуть им классного руководителя. Ну, директору, естественно, это не понравилось, что они как бы, и сами ходят на уроки, и другим детям мешают учиться. Хотя как бы, они это делали во дворе школы, ну, как бы, к учебному процессу да, отношения они не имели. Мы, вот. ну, конечно, добились своего, родительское собрание собрали, пришли представители РАИНО, вот. ну, вернули нам классного руководителя. Ушли мы на каникулы, пришли в сентябре месяце. И в сентябре месяце получился у нас такой, вот, ну, такой случай. Детей вечером на территории школы избили представители Харьковской молодежной организации или Харьковские партизаны, как они себя называют, взрослые люди, которые не являются, они, они совершеннолетние. Вот, избили шесть человек, в том числе и моего сына. И при этом они это все снимали на видеозаписи, выложили в интернет, поставили их на колени, били. Да, да. да. да говорят, что ну, там просто темно, и говорят, что как бы угрожали даже нашим оружием. Причем там говорят, что был, ну, мой ребенок стал, чтобы был там взрослый человек 30-летний, или учитель истории, или, ну, или преподаватель истории. Вот. Я даже не знаю, я склонна думать, что, может быть, как-то это, в этом даже замешана директор школы. А как это было? Это было в сентябре месяц. А что с чего вы взяли шутухайковские партизаны? У них ошибки были что они сказали? О, Девочки. Детям представились. И мальчик, сын, он, самом он самом не показывал маме этот ролик, он, он стер. Мы вот буквально на днях ну, да, нашли мне сразу его, об этом да. не сказал. Я, там, я узнала об этом через время. Причем снимали на видео две девочки, одноклассницы моего сына. Они учатся вместе в классе. Получается, изначально еще когда был выпуск, ну, последний замок, мая месяца 2014 года, я была на последнем замке сына и фотографировала. эти девочки тогда или прикрывались, или действительно, ну, то они лагом Украины стояли, пели гимн Украины. Вот. Но при этом, как я поняла, они тоже ходили на Евромайданы и высматривали школьников, своих одноклассников, которые посещали, получается, информацию или, директор, или директору школы приносили, или, этим, или этой Харьковской молодежной организации. Но итогом оказалось, что в сентябре месяце дети отверглись насилию. Аргумент, за что били сказали? А в принципе у нас есть. А есть видео, много. можно послушать. За то, чтобы вот не а вы не хотите быть победой? Давайте, если... Подожди, подожди, Пацаны, often... не пить, пацаны, не Вот потягивайте. подожди. Давайте сейчас покажу вам, как который представил Вы сейчас Ничего не кричите, извиняете. народом Тайкова, за то, что вы тут устраиваете. Дайте, Ну так, давайте, давайте. Извини, давайте. Давайте, а ролик адектирован каким числом? 13 октября, не было. В октябре. 14 года? Произошло это все в сентябре, в октябре? Ну, в конце сентября, да. И где он был? В ютубе или? Да, мы в Ютубе нашли его, и, получается, ребенок э, до сих пор подробности этого всего вам так и не рассказал. Ну, да, он не захотел со мной разговаривать, я, я узнала совершенно случайно, узнала об этом в феврале месяце. Я говорю, ну, к ребенку, говорю, почему ты не сказал, почему, говорит, ну, все, Мария, мама, забыли все это. Я говорю, почему, говорю, чем бы ты мне помогла, я говорю, ну, во-первых, надо было сразу там, идти заявление в милицию писать. Как бы доказательства, вот доказательства нашли. При этом они выгораживают своих двух одноклассниц, которые были ездили в Донецк вот, и активно поддерживают идею Новороссии. Вот, он сказал, что девочки перед ними якобы извинились, они этот инцидент ну, исчерпали и как бы все продолжает ну, типа, на круги своя вернуться. Но при этом они с одноклассницами своими не общаются. Вот. Скажите, а доказательства того, что, во-первых, эти девочки поддерживают ну, ДНР, да, есть какие-то фотографии? Есть. Есть. Есть, есть, есть. Страни... есть, выложено на их странице, есть они видео сняли, инсценировку, чтобы было, если бы Таня была бандера в а Одна из девочек. Одна из девочек, они инсценируют, ну, одна как бы привязана к батареи сидит, а другая избивает ногами и кричит, что вот тебе за то, что ты. Мы, мы не стали этот ролик подключать, потому что там, там сплошной мать да. да. А Скажем так, у ребенка ваш сын как выглядел, когда его избили? Вот вы говорите, чтобы не заметили этого. Не было никаких следов? Получается, нет. их было 6 человек, э, начали бить, ну, скажем так, по очереди. И э, чтобы как бы его не били, может быть, он начал и кричать. Там, меня, Харьков, извини меня хайков, извини меня хайков. Получается, 6 человек. С синяками пострадали там два или три мальчика. Но другие заметили, что они все еще синяками. Там. Они еще спортом занимаются. Да, поэтому... никто, никто из мальчиков своим родителям, своим родителям это не сказал. Единственное, что там с синяками, был мальчик, он занимается спортом, он колтает на, на тренировке. Я пострадала. Таких никаких вот, не было. А что сейчас в школе? То есть, может быть, они уже патриотическая школа. А сейчас эфирные а, войны. А сейчас эти девочки, сторонницы Новороссии, посмотрите новости Харькова на майские праздники. Вот эти девочки, которых облили кефиром громадского арта, это наши ученицы 11 класса, которые сторонницы Новороссии. Новороссии. Они уехали в феврале месяца, не предупредив родителей, испугавшись, потому что дошла уже информация до у Харьковского. Я так понимаю, родители начали вызывать, они испугались. Они, не предупредив родителей, уехали в Донецк, они заняли деньги у знакомой, соседка получается, да, Наталья Анатольевна не знала, совершенно выплыва случайно. Одна сказала, что ночует у одной дома, другая, что у другой. То есть родители не знали, на утро кинулись в школу, в школе их нет. И потом вычислили, что они были в Донецке. У одной из девочек Шевченко Насти там знакомые или родственники живут. Вот, крестный. Или крестный, да. Папа потом ездил, забирал. Таня Зеленская, папа и Таня уехали в Ростов. На некоторое время они не собирались в Харьков возвращаться, но потом передумали и решили закончить школу, получить аттестат. Это дев... Сейчас девочки в Харькове. В Харькове. В Харькове. В Харькове. учатся. Да, учатся. А, Ложно сказать, что не учатся, потому что они практически не посещают занятия и все вопросы решают только через первый кабинет, двери директора. То есть она взяла под свой патронат, все вопросы решают. Классному руководителю они не подходят, документы об отсутствии своем не приносят, только все через директора. И как было сказано одноклассникам своим девочки похвастались, что за это директору пообещала хорошую эти статусы, а можете не ходить, вы получите нормальный документ. Мои попытки э, пообщаться с девочками пресекаются, они говорят о том, что а виноваты взрослые, они нас используют, мы от этого страдаем, у нас плохие отношения с классом, но мы теперь ничего сделать не можем, потому что мы втянуты в разборки взрослых людей. Заложники ситуации. Заложники ситуации. Моя просьба к девочкам о том, что я помогу вам, пожалуйста, я иду к вам навстречу, чем я могу, я вам однозначно помогу. Не можете, вы боитесь присутствовать на уроке, пожалуйста, письменные работы сделайте дома, я вам помогу, чем смогу. Они говорят, нет, взрослые категорически запрещают нам общаться с вами в том числе, и мы значит, должны их слушать. Скажите, а а знаешь, взрослые это кто? Родители? А Взрослые это родители и директор школы. Девочки сразу после первого-второго урока, когда они присутствуют в школе, подходят к Ирине Петровне, ну, она их выпускает, двери школы до пятого урока закрыты были, они подходят к ней, она выпускает их с территории школы, с территории учебного заведения, то есть они полностью под ее покровительством. А мои попытки попросить у них оправдательные документы в период отсутствия, они говорят о том, что мы все документы об отсутствии сдаем директору школы. Вы не обращались в району? Я вам хочу сказать, мы обращались не только в району, мы обращались и в правоохранительные органы, есть заявления в правоохранительных органах, есть заявления и в прокуратуре, и не только по поводу сепаратизма. Есть еще заявления о коррупции, которая происходит в школе, но однако реакция полностью отсутствует. Сейчас я запомню немножко. Вот, э, по поводу управления образованием, да, э, начальник управления образованием в прошлом году, в мае месяце, э, приезжал, оказывал давление на детей, потом организовали собрание родительское, где присутствовал работник прокуратуры, вообще, конечно, это впервые нонсенс, то есть пытались давить на родителей и детей. Через работника да. прокуратуры? Да, на родительском собрании присутствовал э, юрист департамента вот. Михаил. городского. Михаил. городского. Олег, Михайлов. Олег Михайлов есть такой. Присутствовал работник прокуратуры Осачья. Осачья, не помню имя, отчество. Вот. Следователь, которая вела. Работники и работники району присутствовали. То есть таким образом пытались оказывать давление на родителей ну, и на детей. Ну и по поводу, мы еще раз говорим, управления образования. вот В августе месяце прошлого года Написано мое заявление о том, что я в течение учебного года, 2014-2015, отказываясь от заработной платы, считая ее благотворительным взносом, и просила перевести деньги на счет Министерства вооруженных сил Украины. Да. На что очень патриотично отреагировал начальник образования Трунцевского района. Он меня просто уволил. У меня вообще, пользуясь случаем, я бы хотела ему задать вопрос. Он, несколько раз я пыталась выйти на контакты, попасть на прием, но от меня прячется. Вот, хотелось бы просто в открытый эфир спросить, а что вообще кадровый бывший военный офицер делает э, сейчас в управлении образованием, почему он не на фронте, а прячется за спиной женщин в районе. Показывает пример по в причина какая у Увольнение? Просто ну, окращение штатов. Хорошо. Из вас, кто, получается, в школе работает? Осталась нет? одна я. Вы, Скажите, пожалуйста, вот так появилась информация, что в школе э, ну, вот, не звучит гимн Украины, что нет э, флагов. Это вот немножко в этой ситуации правда? И... Флага можно, я скажу. Я как раз фотографировалась на последнем звонке. 29 мая 2014 года есть фотография. это было давно сейчас. Нет, сейчас уже есть. Тогда ну, просто ситуация, два факт были. Они пустые. Флаг, ну школа кирпичиками, ну старая сделана, флаг, так вот кирпичики заткнули. Вот. При исполнении гимна на 8 марта, когда 11, ну, 10 класс ну, сделал сценку, в конце не гимн спели. Директор школы встал, развернулся и ушел. Это в этом году? Нет, это в 14 а Что да. сейчас? Да. Что а сейчас? На 1 сентября гимн звучал однозначно, а после 1 сентября у нас не было таких мероприятий, где бы звучал гимн. Флаги на месте. А флаг висит, но он скомкан очень висит. То есть если вы подходите к одиннадцатой школе и увидите, насколько патриотичен директор одиннадцатой школы, сразу видно по флагу и по отношению к государственной символике. Если вы заходите к нам, то у нас практически она отсутствует. Практически. Ну, я хочу добавить, есть нормативные документы Министерства образования вообще о державной символике в закладах освите. То есть кусочек державной символики должен быть. По требованиям на видном месте. Это же ну, учреждение образовательное, да, скажем так. очень сиволики у нас был разрушен, сейчас скажу, в 2010 году. То есть в вестибюле в было все как положено, а потом его убрали, сейчас просто развесили фото, и все. То есть в школе вот центрального куточка символики нет, он отсутствует. Ну, может, теперь сейчас услышат по телевидению наш репортаж, быстренько его сделает. Ну, они же, как бы, я же говорила, сепаратизм имеет такое свойство мимикрировать, понимаете, видоизменяться. То есть в латентной форме, ага, сделали замечание, сейчас мы быстренько на надели. Но суть сама, отсутствие патриотизма и духа в школе, он отсутствует отсутствует. На 9 мая я вам должна сказать, это вообще была уплоченная ситуация. Я тоже присутствовала в школе, я прихожу, помогаю Наталье Алексеевне готовить выпускную, выпускать детей. Я была, пришла, чтобы провести мероприятие. Был заготовлено масса материалов, нам не дали мультимедийный проектор, директор просто, просто его не дала так, под разными причинами поводами. В школе в этот день не было проведено ни масштабного мероприятия, не было по классам проведено воспитательных часов. Когда Наталья Алексеевна подошла к заучу по воспитательной работе и спросила, вообще надо проводить воспитательные часы, она сказала, ну на ваше усмотрение, хотите проводите, хотите не проводите. Единственное, да это, еди да. это в этом году? это в этом Скажите, году. а 8 -го числа 8 -го года. Дня примирения тоже никакой разъяснительной работы в школе не было? Разъяснительной работы не было. Был концерт, который длился 27 минут. Пригласили ветеранов, значит, выступили дети. После выступления детей провели ветеранов, напоили чаем с печеньями. Ну и все, значит, перед этим от каждого класса собрали 100 гривен на продуктовый пакет. В продуктовый пакет входил чай, сгущенка, сахар и несколько пачек печенья. Я отказалась участвовать в этом продуктовом наборе, сказала, а кто, что кто вообще участвовал а, деньгами? Деньгами классы, класс. дети, дети, дети. Это с класс... деньги с классных нужд. Да, Я отказалась, сказала, что это ну, даже смотрится некрасиво, если у, у ветеранов это действительно праздник, нужно хотя бы если мы скидываемся, то нужно поздравить прилично. Дети моего класса пошли в магазин, купили тортик и цветы и таким образом сходили поздравили своего ветерана. Закрыт Я думаю, что можно По сути, у нас два вопроса, собственно, коллективных. Первое, почему ждали целый год да. с момента инцидента. Мы не ждали целый год на самом деле, мы действительно не выходим из отделения милиции, потому что на нас все время пишут заявы, мы также ходим, пишем объяснения в правоохранительные органы. Дальше у нас судебный процесс у Аллы Дмитриевны, который тоже занимает очень много времени. Плюс работа и плюс дети, которые уж никто не отменял. Что за судебный процесс? По поводу, По поводу незаконного увольнения. Незаконного увольнения. По поводу незаконного увольнения. Второй... Да? Не да. А пояснения, какие вы пишете? Пояснения? Ну, например, родители обвинили меня в том, что девочки уехали в ДНР из-за того, что я проводила репрессии. Какие репрессии политические я проводила, я так и не поняла, но заявление родителей в правоохранительных органах есть. Это а, девочки шо... вот это? Да, это вот эти девочки. было <свят> мое заявление о том, что вообще-то родители должны заниматься воспитанием детей. Да? И это происходило, это происходило не во время учебного процесса, а вне его. И извините, что я могу сделать, если родители девочек настроены категорически против Украины, один из родителей является работником сферы ЖКХ и находится под влиянием Геннадия Адольфовича Кернеса. И родитель девочки, которая была в ДНР, и плюс директор школы 1 апреля 1900, фу, 2014, извините, 2014 года были под администрацией областной во время тех событий, которые происходили в Харькове. А вы на девчат написал? А как я могу тиснуть на не девчат? Знаю, не. Я нет, скажите, не омст, а да, вы скажите, ценная помстана. Баня Алла в жены працюю, может у нее выдохнуть там помста. Да? Это опять как сведение счетов. Да. Мы 23 ну, год назад мы вышли с пикета. Сейчас бы вот, прошел целый год, вы целый год что-то делали, вот сегодня вышли. Это не сведение счетов. Смотрите, если бы я хотела свести счет, то, да, и, допустим, могла бы выставить плохие оценки детям, да, там как-то прижимать их, это однозначно. Я этого не делаю. Я историк, и я привыкла вообще-то слушать две точки зрения. И вполне нормально отношусь, если у детей другая точка зрения. Я пытаюсь им объяснять да, свою точку зрения. А если ребенок не воспринимает категорически, потому что дома направление пророссийское, новороссийское, ну, я ничего смогу. Чтобы -то более точно перечислить, что сейчас в школе да, да. сепаратизм, да. не 27, а отношения между лет, детьми да. какие? Может быть, какие отношения пары. между детьми, девочки практически не общаются с ребятами, они не хотят идти на последний звонок выпускной. А, ну вот, как выпускной. Бы... А если без девочки, если общая атмосфера? А если общая атмосфера, то про-украинского настроя в школе нет. Но как это выражается? В чем это выражается? Это в отсутствии классных часов, которые посвящены и Майдану. Потому что у нас только в одном классе проходил классный час по поводу Евромайдана, по поводу Небесной сотни. Вот и на 8 мая, опять-таки, только один класс, который проводил к дню примирения классный час. Ну, говорят, что надо, чтобы школа была позаполитикой. Да? И... Может быть, вот этим и, и руководствуется директриса, может, еще какие-то вот факторы, которые есть явно ну, вот симпатические. Вы знаете, когда государство находится в состоянии войны, поза политикой находиться невозможно. Тут либо ты украинец да, и патриот своего государства, либо нет. Вы простите, но школа, по-моему, насколько я понимаю, должна быть изначально просто это не сцена и не арена для внесения отношений. Однозначно. однозначно. Ну, получается, что вы давите опять же вот этим вот Каким патриотизмом, говоря, что вот у вас лагерь. Нет, вообще. А, да патриотизм, давить патриотизмом не возможно. А по поводу милиции Под заявления, счет. вот они и сегодня, к вам присылают эти заявления. М, или да, милиция до сих пор разбирается. Милиция до сих пор разбирается, только вот эти непонятная ситуация. Почему, когда мы обращались в правоохранительные органы по поводу экономических преступлений директора школы.. А давайте вот, подробнее об экономических об экономических преступлениях, а... пожалуйста. Ну, например, вот у нас был работник школы, который находился в армии, а при этом денежные средства получала школа табеля на выдачу заработной платы подписывается директором школы ну например я а... добавлю можно да. вот из криминального правопроявления еще год назад французское отделение милиции как бы поступила информация и заявление то есть реестр занесено Вроде как бы прокуратура этим вопросом занималась, но так вот э, за год мы ничего, ничего добиться не можем. Пороги отбиваем, вот, нас просто красиво выпроваживают. С нами даже ни разу не пообщался следователь по этим вопросам. Просто есть заявление? Да, ну принято к рассмотрению, ну и все. А в целом... нужно а я еще так говорю, по uh -huh. поводу экономических преступлений? Пожалуйста. А, на школу было выделено 98 тысяч гривен на ремонт туалетов. А, Вроде как на три туалета. Потом мы узнаем, что оказывается не три туалета, а школа а, дополнительно отремонтировала еще один туалет на первом этаже за 17 тысяч кривен. Тогда у меня возникает вопрос. Если государство отремонтировало два туалета за 98 тысяч, а школа за один туалет за 17 тысяч, то, наверное, либо государство где-то обманула, либо школа что-то не так сделала. Например, в этом году у нас ремонтировали полы на первом этаже. Полы действительно в жутком состоянии находились. Вместо того, чтобы поменять лаги, вы знаете, да, что такое лаги? Вот. Сделали, сверху набили ДВП и постелили линолеумом. А если вы пройдетесь по первому этажу, то там полы просто качаются. Качаю, я Прямая претензия хотела... директору, как мы не можем никак понять, сфору... сформулируйте, кроме того, что покрывать покрывает девочек еще что-то есть пророссийское. Прямая претензия. Да. А, что... Вы говорите, нет патриотизма, есть наклон на пророссийский, да? Вы можете это объяснить, каким образом это чем это подтверждено? Мы не можем. Мы не на понять. Да, вот нет, но гимн не поют однозначно, Ну и про украинские, проукраинская тематика точно никак не. Не, ну не при, не приветствуется, понимаете? Ну, я, я же говорю, есть такое понятие, как латентный сепаратизм. Конечно, ну, ну человек тогда, не зная, чем закончится революция гидности, да, поучаствовал вот в съезде сепаратиста. Потом, когда эта ситуация была шаткая, да, писались доносы за то, что дети там гимн спели и так далее, на меня, еще будучи заучим, на классного руководителя. Потом, когда, извините, ситуация переигралась, да, кепка завернулась в другую сторону, то есть человек начал потихоньку мимикрировать, прикрываться но это все равно видно, понимаете? Вот действительно, если 11-я школа, директор, ну, патриотично настроен, это чувствуется, это видно. Дух школы есть такое понятие элементарное. Дух школы, вот вы зайдите, посмотрите, и вы увидите. Да, на флаг штоки теперь флаг висит. Ну и что? А что за доносы, вы говорите, писались на как, куда, на кого? На начальника управления образования. То, что дети устроили на территории школы Евромайдан. То есть после 8 марта на сцене спели гимн Украины. Ну, как положено, как после Майдана это делали. Ну, вот так, я же говорю, ситуация тогда непонятная была еще в марте 2014 года. То ли красные победили, то ли белые. У нас есть это тоже видео на телефоне у детей, где-то осталось. А кто а, да, да. что директор насъединился? Еще, еще доказательства то, что учителей заставляли выходить, допустим, против Юлии Тимошенко, учителей заставляли выходить на антимайдан. И мы, кстати говоря, с Аллой Дмитриевной впервые вышли в поддержку студентов, которых избили в Киеве, и говорили своим коллегам о том, что детей избивают в Киеве, а вы выходите в поддержку антимайдана. Но это неправильно, мы не имеем права, морального права а, общаться с детьми, если у нас ценности неправильные. То есть Наталья, получается, так, кроме духа сепаратизма, да, как вы говорите, духа, вот то, что пощупать можно, нету. Да? То, что можно пощупать, пожалуйста, это кефирная война, пожалуйста, это избиение детей, пожалуйста, школы. пожалуйста, на территории школы, пожалуйста, это ком видео девочек. Но. Это все, все девочки находятся полностью под покровительством директора школы. А как вы себе представляете признак сепаратизма? Сейчас директор выйдет и будет кричать слова новоруссия У нее контракт заканчивается в этом году. Ей нужно его продлевать и как-то работать. Как, как, как вы себе представляете признаки сепаратизма? Сейчас Но, я Смотрите, я... смотрите Сейчас директор, я шумам, не ходят я. в школу. При этом, открыв журнал, открыв журнал, вы увидите у них отличные оценки. Ребенок было 20, ну не помню, какого предварительное тестирование по украинскому языку, ну, пробное, да? да? Дети проходили. Директор школы взяла несколько вопросов и дала на уроки украинского языка. Ну, ребенок приходит, говорит, вот мы писали, говорит, учительница меня похвалила, хорошо написал, Ну, написал, написал. Потом через какое-то время у нас родительское собрание. То бишь он приходит в пятницу, говорит, что они писали пробное. ну посмотрите, Учительница посмотрела, какие у меня знания, что там еще на уроке, нужно какой материал добавить, чтобы их ну, подготовить уже 24 апреля, уже ну, э, к настоящему вам Вот второго, о, Во вторник, извините, у нас родительское собрание. Заходит директор школы, родительское собрание «Вопросы, вопросы». И говорит, ну, написали мы пробное тестирование, вот посмотреть, как ваши дети готовы. Результаты, говорит, плачевные. Эти две девочки, плюс еще отличница, написали на 8 баллов. Все остальные написали чуть ниже среднего. Нету И я, подождите, я думаю, ну ладно. Прошло же сто... ну, Прошло за НМО. В итоге результаты. Отличница, от, отличница в классе набрала 157 баллов. Мой ребенок там чуть ниже. Эти две девочки, которые набрали наравне с отличницей, одна вообще не прошла порог вторая чуть больше порога набрала. Вот вам результат. И у девочек открыть журнал, у них отличные оценки, у них все отличные оценки. Там 12-11-10, при этом они ходят на уроки. поймите, то, что в школах присутствуют любимчики и нелюбимчики, это знают все, но это не доказательство того, что они сепаратисты. Культизируются, понимаете, смотрите, ну пытаются сейчас раскрутить, вот был проукраинский класс, да, ну а теперь пытаются подорвать, ну как бы авторитет классного руководителя, а объединяют вокруг себя пророссийских, Ирина Петровна, пророссийских настроенных детей, ну и которые вот пытаются всяким образом провоцировать конфликт, конфликты в классе. О, и такой вопрос, а когда вас в последний раз милицию вызывали, да, по поводу... Выяснения? Недели две назад. А, о, хотя бы это уже можно привязаться. А, то есть, и что они вас выясняли? Они у меня выясняли, оказываю ли я давление на детей. Да. И репрессирую ли я их политически. Это знаю. К какому выводу они пришли? Нет, они взялись с меня объяснение. Они же расследуют еще. А заявление написал директ? Заявление написали родители. Сначала папа одной девочке, причем ему выдали документы, хотя не имели права это делать в феврале месяце. 6 февраля ему выдали документы, а 13 февраля девочка опять поступила в школу. Все это время девочка находилась в ДНР, она общалась с волонтерами с российской стороны. Значит... Девочка, когда вернулась в школу 13 числа, она была достаточно в расстроенном состоянии, я попыталась с ней пообщаться, я говорю, ну давай так, взгляды взглядами любые, я, скажем так, не все равно какие у тебя взгляды. Самое важное, чтобы ты закончила школу и получила аттестат. Ну вот, она как бы попыталась сделать шаг навстречу, но вмешательство директора полностью все, все общение а не а, они были, ну смотрите, девочка, которая как это, Зеленская Татьяна и Шевченко Анастасия. А, Татьяна, получается, была с 6 числа по 12, 13 она уже была в школе. А Февраль. Февраль. то есть 6 То есть да, да. да. да. А сколько а, лет? — этом 17. А как они детям они рассказывали, детям они рассказывали о том, что их провезли хайнеровцы, и детям говорили о том, что девочки из моего класса рассказывали о том, что вы еще пожалеете о том, что вы про украинские настроенные, потому что мы передали телефоны всех евромайдановцев в Гру, когда они придут в Харьков, вас истребят. Доказать то, что не не Давайте есть, девочку. Есть. А есть. есть. Да, сейчас, да. Что хотелось что бы девочку. просто... Да, девочку а. хотелось С -с Сепаратизм, патриотизм. Вы уже можете, как выпускница, сказать более открыто о том, что происходило у вас школе. В школе процветает коррупция в плане того, что в конце девятого класса собирали деньги на аппаратуру. В десятом классе нам ее подарили. То есть подарили школе депутат Ирина Горина. И в 11 классе тоже у нас собирали деньги, причем собирали немаленькую сумму, мы сдавали по, по 200-300 по гривен. А ко мне подошла директор Ирина Петровна и говорит, если я не сдам деньги, мне там со школы оставалось сдать буквально 150 гривен, классная нужды по 50 гривен в месяц. Она сказала, что если я деньги не сдам, то аттестат я не получу. На что я пришла, естественно, рассказала об этом маме. Мама позвонила директору, ну и естественно, уже там сами между собой разбирались. Мы хотели бы услышать, вы как школьница, может быть, знаете там, какие отношения между школьниками. Действительно ли ущемляют? про украинских, скажем так, школьников либо нам либо она... Расскажи ситуацию, Расскажи ситуацию, когда девочки пришли, когда вы репетировали танец, а когда девочки пришли, рассказали а ну, да, она она да, что она знает. Знает. И вы говорите, что там сутки тяг, есть доказательства, что эти девочки были... А откуда вы знаете так, Вы заходите на их странице. Раньше я с ними общалась, ну как общалась, вот пока я была в одиннадцатом классе, мы дружили, скажем так, но потом была ситуация, когда они меня подставили, ну и общение полностью прекратилось, вот, уже в 2014, в конце 2014 года. На самом деле отношение от Ирины Петровны, оно предвзято детям. Девочек она всегда выпускает. нож как как бы, вот, Наталья Алексеевна говорила, двери закрыты в школе до 4-5 урока. Мальчиков не выпускают. Мальчики, они, как бы, ну, им там выйти надо в магазин, там, купить что-то поесть. В столовой как бы не все идут. А девочек выпускают спокойно, то есть двери им открывают, только им что-то нужно. Даже выйти там покурить, к примеру. Ирина Петровна прекрасно знает, куда они идут и что они делают. Их все равно выпускают. Мальчиков нет. Никого нет. Они... Фотографии в, в, а, в, в, в, в, в, в Инстаграме, здесь, в соцсетях есть. Ну, я как бы с ними общалась, я заходила. И на тот момент, когда они уехали с Донецка, я тоже с ними общалась. Они мне говорили, что мы все расскажем родителям. Я просила девочки, пожалуйста, если не встречалась. Говорю, если бы я хотела вас как-то подставить, я бы это уже давно сделала. Но у меня. В... Нет, в -фотографии, да. фотографии есть. Рассказывали, что найдут деньги на то, чтобы уехать в Донецк. Потом сказали, что это шутка. В итоге, когда я пришла в школу, я узнала, что они уехали. Точнее, я узнала, что они пропали. Еще неизвестно было, что они в Донецке. И, естественно, подняли всех и родителей, и мама Настя Шевченко мне звонила, в слезах просила, чтобы я с ней встретилась. И отец ее, ну, чем могла, его помогала и фотографии уже потом, ближе к вечеру, они выставили в субсети, и ну, там уже явно видно, что они едут там, когда пересекали уже границу между Россией и Украиной, въезд в Россию, там большая надпись вот «Россия». То есть, как бы они были действительно на Донецке, есть фотографии там, где они выпивают с ополченцами. А, я не знаю, с кем. Какая надпись Россия? Какая, Какая надпись, надпись? надпись? Россия поняли границы России? Ну, ест в России есть э, да. большой стенд Подождите. Россия. Ну так и называется. Ну, вот так, и так, так и стенд Есть э, на границе Уганской и России. А, ну, Наверное. То есть на, на границе с Донецком такой надпись. Я точно не знаю. Хорошо. Но есть фотографии. Ну, была, по крайней мере. Фотография чего? С Донецка, с Россией. Когда они езжали, да, они ехали на автобусе. И фотография, когда они въезжали, вот этот стенд написано «Россия, они туда въезжают», получается, и фотография, и написано наконец там мы уехали». Полина, скажите, пожалуйста, Спасибо. вот вы как ощущаете, вот действительно ли там, может быть, я не знаю, вот с украинским языком, с украинским гимном, еще чем-то, да, с благами? вот про атмосферу, действительно ли вот она чувствуется, что тут все против украинского? Со стороны девочек, да, а так… В принципе, нет. То есть, как бы и дети в школе, все буквально все за Украину, все ходят с ленточками. На праздники возмущались, что на 1 сентября вот даже шарики были, желто-синие запускали. Хотя у нас обычно запускали вот на мой последний звонок и опускали разноцветные шарики. но ну, а так в принципе. Ну, сейчас так. Сейчас я вам хочу сказать, что мне директор сказала, что я не имею права заходить в школу, меня не пускают, поэтому, как бы, говорить. А, вы... Меня не пускают, да, остальных выпускников пускают, а у меня четкость, после, только после уроков, если Спасибо. мне нужно. Ну вот, потому что пока я была в одиннадцатом классе, я, наверное, единственная, кто э, имел смелость подойти к директору и высказать ну, все, что я не думаю, то есть свое мнение. Никто не мог вот, подойти, кроме меня. Я, я решилась, потому что... Постоянные упреки в мою сторону, я не так одета, я не так крашусь, хотя красилась я вообще минимально, это ресница буквально. Ну, да, знаешь. и Да, я одеваюсь. И... Ну вот так вот, и меня поэтому в школу не пускают. Так по поводу Донецка, все-таки не были в России или в Донецке? Нет, они не были в Донецке. Пересечение границы делать. Это пересечение это, границы. Да, это пересечение это, границы. Они, они проезжали скорее. Ну, я просто не знаю. Я как бы уже на тот момент перестала с ними общаться, потому что мне сказали, что я последний человек, и я все испортила. И в том числе кроме Алексея, еще виновата я в том, что они уехали. И это мне папа ее угрожал, проезжал, сказал, что мне, дословно-то, да, я тебе трогу голову, если ты еще раз подойдешь к девочкам. Ну, по-моему, это ненормально, взрослый человек, мне будет это говорить. А сейчас ну, не тревожат уже хайпоские а партизаны в школу. Честно, я в этом Нет, не участвовала, меня никто не Сейчас трогает. харьковские партизаны школы не трогают, пока что. А, со слов Тани с Настей, а, они просили мальчиков, чтобы эти танцевали с ними на последний звонок. Когда мальчики им отказали, девочки сказали, ну держитесь, вас поставят на колени. Может это была шутка, хотя и в прошлый раз так же говорилось, но... но... Это когда Вот, так это вот буквально неделя две назад было. А Это, мальчикам. Мальчикам? Это да, мальчикам они говорили, поэтому как бы своего своего молодого человека я, например, не хочу отпускать на выпускной, потому что мне его здоровье важнее, чем выпускной. А -а -а. Вы говорили, что писали заявление в прокуратуру, у которой были ответы какие-то. Отписки, нам приходят отписки. Ну, не было никаких проверок. А смотрите, а, прежде чем проверка департамента приходит в школу, а, значит до этого за несколько дней приходят сотрудники районного отдела образования. Они сидят вместе с директором, с администрацией школы, готовят всю документацию, подчищают все. И после этого заходит департамент, который пишет, что все замечательно, все на высоком уровне. А это был... А СБУ нам сказали, что э, пока э, ну, как бы никого не убили, никого не прибили, ну как бы вопросы какие то можно обращаться только правоохранительными органами. Скажите, пожалуйста, я хотела уточнение. Значит, мальчик вашего сына избили в октябре. В сентябре, да. В сентябре. В сентябре. Да. Вы не знали об этом и узнали уже после того, как видео нашли. Нет, я узнала об этом в феврале. 30, -го, 30 -го января вы узнали? Я узнали тогда, когда девочки сбежали. Донецкую Народную Республику. А от кого узнали, а от кого узнали? сейчас? <свят> Смотрите, 30-е <свят> как это было? 30 января я вместе с ребятами репетировала вальс на мероприятии. И вместе с ребятами пришли две девочки. Как раз в это время присутствовала и Полина, поэтому я попросила ее эту ситуацию рассказать. Пришли девочки и начали рассказывать о том, что они сдали ребят Харьковскому молодежному движению, что ребят били, что они снимали на мобильный телефон. И после этой ситуации они ходили на митинги их увидели и обратили внимание на них Азов... азовцы, да? азовцы. И девочка, у которой Зеленская Татьяна, она показала представителям азовцев, что значит, вам вот так вот будет, то есть вам россияне отрежут головы. И Азовец начал вроде бы ее преследовать. Потом кто-то узнал их мобильный телефон и стали приходить смс с угрозами. Они были обеспокоены и пришли посоветоваться ко мне. Я пообщалась с девочками и сказала о том, что необходимо об этом рассказать родителям. Настя Шевченко сказала, я вас очень прошу, не говорите родителям, мы сами разберемся с этим вопросом. А, потому что э, в семье сложные отношения, и э, мама получит от папы. Я пошла навстречу ребенку, о чем очень сильно сожалею, потому что ну, я понимала, что папа идет у мамы дома, вот, и э, пожалела 10 раз о том, что я не сообщила. Через несколько дней девочки уехали в ДНР. Ну, такая ситуация. А так видео видео? Видео. Ну, видео. Ну, вот. Мальчика избили в а, а видео, вы видео, видео, смотрите, видео, вот это видео, которое вы смотрели сегодня, я его увидела где-то дня два назад. Я этого видео не видела. А, то есть вы вот недавно нашли видео. А как... кто нашел видео? В интернете. Кто? Наталья Анатольевна. Я Наталья я а, а, как? а вы как вы что, случайно начали искать? Или... Да, я искала его, мне было интересно. Ребенок не отказался его показывать. А как вы узнали, что его избили? Откуда вам, что избили ваши враги? Просто историю расскажите, как, что узнали, откуда... Просто непонятно, Ребенка избили в сентябре, а вы просто начали искать ребенка. 30, -го, 30 -го января я позвонила, позвонила маме и сказала о том, что вот такая ситуация произошла. Я же... Девочки рассказали, что избили да. вашего сына. Да. А Наталья ну, ну, ну, я, я вначале не мы. поверила, говорю, да нет, наверное, ну, там Таня не было. Говорю, ну, как бы, я, думала, я думала, что он мне об этом бы рассказал. Начала спорить с Натальей Алексеевной, говорю, ну, не было там моего ребенка. у меня бы сказал. Ну, ребенок был, уже ходил к репетитору заниматься, пришел от репетитора, я с ним провела беседу. Он говорит, да, было. Я говорю, что ты не сказал? Он говорит, а да, ты бы ничего не сделал. Что, -то, что -то ты сделала". Это в январе. В январе, да. Потом. Начала. Мы хотели... Потом пошли в СБУ. Я в милицию не захотела идти, так как у нас милиция. Не доверяю. Да, не доверяю, так скажем, да. Пошли мы в СБУ. Ну СБУ мне сказала, что не этим вопросом не занимается. Опять меня отослали в милицию. Ну как бы доказательства не было. Я ребенку говорю, он говорит было видео, я говорю, покажи видео, говорит меня его нет, говорю, ну а где-то же оно было, говорит, ну да было, ну не хотел мне его показывать, ну нашла я его. А там того, тыкал. Оно, было, он знал, что оно в было где? Он знал? Но знал, конечно, они его не и мы же они, девочки, сначала выложили на своей же странице ВКонтакте, они заходили, ну, они же между собой общаются, они видели это видео на странице или Таня Зеленская или Шевченко, ну видели это видео. Потом они, получается, его удалили. А почему вот два только дня тому назад, вот уже история сколько шла, два дня тому назад только нашли. извините меня, если бы моего сына, я бы искал бы днем и ночью. О, мы думала. чисто случайно его нашли. Я помогала, да, мы чисто случайно я, нашли. Я не, я не разбираюсь, я ну, сидели, разговаривали, я говорю, что такое было видео. Ребенок не, не захотел, пока к однокласникам обращалась тоже они. Ну, ну, все нету и, и нету его. Понимаете, какая ситуация, извините, перебью, получилась? Вот в прошлом году, в мае месяце, да, дети поднялись на этой волне, скажем так, патриотизма, майдана, да, революции, отстояли классного руководителя, вернули. Это уже взрослые дети, они уже сформировавшиеся, это личности, да, и в результате что они увидели? Классного руководителя в течение года отретируют. меня уволили. Родители обращались, писали письма в Министерство образования. Я лично с письмом родителей ездила в Министерство в Киев. К Виту я не попала, но я общалась с Павлом Брониславовичем Полянским. То есть он в курсе этой ситуации. И в результате ничего не изменилось. То есть дети ничего не добились. И родители это поняли, понимаете? И естественно 11 класс выпускной, родители ушли в сторону. Дети тоже сникли, они просто сникли. Я спрашивала Натальи Алексеевны в сентябрь октябрь, что с детьми происходит. Они поникли, они разуверились. Поэтому не мудрено, что они просто закрылись и в октябре месяце эту информацию А кому говорить? Они решили сами или смолчать, или по-своему разобраться, потому что они поняли, что взрослые, даже в этой ситуации, они не способны помочь. Так я так понимаю, Наталья осталась класным руководителем. Они ее отстояли, школы. дети отстояли. То есть, -то добились того, что она осталась А дальше результат какой? Начали детей третировать, э -э -э управление образованием, директор. Ну, вот, вопрос к маме. Ваши занижают оценки? Сознания. Я же на уроках не присутствую. Я на уроках не присутствую. Я же не знаю, оценки низкие, оценки низкие. Но вот единственный случай, когда вот мне ребенок говорит, что он моего ну, его учительница похвалил, он хорошо написал, а директор приходит и... и... А потом и нет. Ну а независимый результат, но показался совершенно другое. А почему в прессе обратились только сейчас? Я же сказала, боялись. Ага, боялись, это вас. А, а, пресси, раз... пресси обратились. вас.. Потому пресси. что, смотрите, почему, почему вообще этот вопрос по новой поднялся? Потому что вот эта кефирная война у девочки в белой курточке, та Зеленская Татьяна, видно, что агрессия просто возрастает с геометрической прогрессией. А, и дабы приостановить а, агрессию детей, мы понимаем, что это может закончиться очень плачевно. А, если дети кидаются драться и расцарапывают а, других людей, согласитесь, это ненормально. Чего чего хотите? Обратились к нам, продолжаете какую-то борьбу, там, смириться, обращайтесь. Чего хотите? Нет, ну, дело в том, что на самом деле история, она не закончилась, это однозначно. Во-первых, с моей стороны, естественно, я сейчас в стадии судебного процесса, то есть юрист от Народного фронта занимается судопроизводством. Этот вопрос на контроле стоит у помощника губернатора Инны Балуты. Далее, я должна сказать, я жду решения суда, то есть в любом случае, положительно он будет или не положительно, хотя там мало Масса нарушений, масса и однозначно, советник министра внутренних дел ждет решения суда моего. А дальше это уже будет правоохранительные органы заниматься, потому что там уже идет криминал. 172 статья о увольнении по личной неприязни. История это далеко не закончилась. Она знаете, ага. я, я хочу, чтобы вы выбрали директора школы. У меня к ней много очень вопросов. Мало того, что ну, к ребенку такое отношение, да, за его политическое крето, у меня были еще была с ней ситуация, еще у меня двое детей, двое мальчиков. Младшего я перевела со школы. И, кстати, я привела бы и старшего, но он не захотел, потому что ну, класс дружный, ну, друзья, компания. Младшего я перевела, потому что Ирина Петровна устраивала, как я это называю, телефонный аферизм, терроризм, я не знаю, как называется. У нее поступали звонки в рабочее время, когда ребенок был в школе, в школе два раза, о том, что я, якобы мой ребенок нанес увечья другому ребенку, нужно вызывать скорую, поломанная нога, и она считает, что ну, компенсировать лечение ребенка должна я. Ну, я говорю, ну хорошо, если действительно мой ребенок виноват, что он упал на другого мальчика и поломал его ногу. Ну, то... я должна сказать, будучи заучим, это не единичный случай в школе. Только... когда Из родителей таким образом вымогались деньги. То ну... есть ребенок получает травму, ваш ребенок ударил, несите деньги у вопрос? их я, я говорю потом, ну, она решает трубку, я перезваниваю своему ребенку, говорю, Дима, говорю, а что случилось? Говорит, я не виноват. Я говорю, ну как, если взрослый человек говорит, что ты виноват, ну, наверное, что ты же виноват. Вот, и потом, ну, там присутствовали другие дети, учителя. На следующий день выяснилось, что убежал старшеклассник с 11 класса, сбил этого ребенка, ребенок упал и травмировал ногу, при этом скорая помощь не вызывалась, нога ребенка не была поломана. Мама старшеклассника принесла Ирине Петровне, Петровне деньги, компенсировала, и она с меня хотела. Когда я пришла, сказала, что я не очень, как бы мой ребенок тут ну, не виноват и ни при чем. Она говорит, нет, я считаю, что ваш ребенок виноват, и вы должны компенсировать. Наталья, Ребята... да, скажите, пожалуйста. Можно ли говорить о том, что девочек, вот этих вот, Татьяну и Настю, используют кто-то в своих интересах? Может быть, какие у нас для этого основания есть говорить? Может быть, это им голову брел, это их, ну, не знаю, либо все-таки их используют... В своих интересах взрослые. Дети, дети говорят правду друг другу, им нет смысла скрывать. Поэтому девочки делятся с одноклассниками, и они эту информацию выдают. Что нас используют взрослые люди. Что мы попали в такую, в такую ситуацию, из которой нам очень сложно выйти. И мы оказываемся виноваты во всем. А мои попытки еще раз говорю мои попытки наладить отношения с девочками то есть у меня они всегда были хорошие не то что у, их, у меня всегда были хорошие отношения с девочками Но попытки помочь они а, пресекаются после того как я пытаюсь с ними пообщаться они быстренько бегут а, в кабинет директора и рассказывают обо всем что то есть я пытаюсь есть, кто эти смотрите кто, которые, что которые, что что используют? Сейчас я вам уже об этом говорила, что написано заявление родителей о том, что это из-за меня девочки убежали в ДНР, хотя это не соответствует действительности. Ну и Ирина Петровна пытается показать о том, что вот какой плохой классный руководитель. Ну я добавлю, что основная цель убрать из школы Наталью Алексеевну, Ирина Потому, что я, а, потому что я же говорю, у нас в школе было ну, два учителя-оппозиционера, которые так сказать, пытались бороться э, с коррупцией в школе в первую очередь, да, с хищенными. Отказывались. Подождите да. под, подожди да. еще. Смотрите, мол, их используют, вы будете за ДНР, за это мы вам будем э, ставить хорошие оценки. А вот неужели это так? Так это выглядит? Получается так? Ну, Выглядит да. так. Получается это так. так. Есть. То есть вы должны поддерживать ДНН, вы должны ну, туда Ну Наверное. Лезть, смотрите, должны, там, я же не присутствую там. при этих разговорах. Но, по, по, по вашей директора. Версии, по вашей а, Ну, я думаю, что, наверное, какие-то беседы проходят. Какие-то беседы проходят, раз девочки каждый день туда наведываются. Они же, наверное, как ходят на отчет туда. А на сегодняшний день, чтобы вы понимали, в школе уже а, за этот год два суицида было. Два суицида. А вот пошли. Два суицида? Да. Два суицида. А последний. Суицид? последний первый суицид. Эта девочка принимала таблетки. 60 таблеток было во, во время перемены. Вот. Ее спасли, вызвали с куровку мальчики. Ученица 9 класса Иванова Александра. Александр, Иванова Александра. И Другой. второй первом семестре. А... Или во втором да, да. Или в первом, в первом семестре. И вторая ситуация, буквально вот в четверг, это девочка, которая пыталась перерезать ее сидеть. А чем они объясняют? А, ситуация со второй девочкой, насколько я понимаю, она неизвестна. Причина, почему это происходило. А с первой. А с первой девочкой через эти, все соцсети, господи, соцсети значит, договорились в один, в один день покончить жизнь самоубийством. Подожди, а я, с реального, кто-то вообще разбирается в этих ситуациях? Ну разбираются с точки зрения, а вдруг плохая разбираются. Скажите, в каком классе вы классный руководитель? В 11 классе. В 11 классе. и этот, девочки в 11 классе учатся. Ваш ребенок в каком классе? В 11 -го. Тоже в вашем? Наталья Наталья. Наталья. Да. Мой ребенок в 11, -го 11 -го. классе. Все, да, в 11 -го. А, 11-ы, А, ВВКТ. А, 11 а, у нас 11-а. Ну а. угу. все так. Скажите, пожалуйста, я вот просто так понимаю, что учебный процесс, он предполагает обязательные классные часы. Ну то есть вот патриотическое воспитание, я не говорю сейчас о политическом, майдан, найти майдан, то есть объяснение украинской символики, или исторические какие-то сведения. Нет, а... То есть можно, ну вот просто проходят ли такие общеобразовательные и общеобязательные классные часы или воспитательные Общешкольных мероприятий нет, Общешкольные, общешкольных да. нет, а по классам я могу отвечать только за свой класс. А, а, знаю, кто там, кто а у вас же есть такое, что вы приходите смотреть на друг другу на уроке? Кто такого нет? Ну, мы не приходим друг к другу на уроки. А, я не знаю, это показательные классные часы или как-то вот это часы. Если сейчас не да. еще нет, это. Обязательность кастрия. есть. Просто у вас это полностью есть полностью учебно-воспитательный процесс, Это и да, сказать нет. вкратце. Контроля нет вообще. Да. Управленческой деятельности нет. Это я вам говорю, как бывший зауч. Директор, он, да. я как бы подходила в прошлом году, спрашивала: он говорила, вы видите, как вам дети относятся? Как, как вам к вам отношусь? Я Она говорит, да, я вижу. Мне все равно, я делаю свою работу, мне не важно, что обо мне думают дети. И не важно отношение детей к ней. Ее никто ни во что не ставит, к ней нормально никто не относится. Понимаете, в глаза, да, все улыбаются, естественно, а вдруг аттестаты испортят, а вдруг со школы выгонят, не дай Бог. А за глаза дети говорят совсем другое, так же, как и я. Хотя, ну, я за глаза никогда ничего не говорила, если я что-то думаю, и я подхожу и говорю, так как в принципе, ну, я просто человек такой, если я что-то думаю, я всегда говорю. И у нас есть сайт школы, куда можно писать, где можно писать свои комментарии по учителей, ну в общем, короче, про школу. Что там пишут? Да, пишут про Елена Петровну только гадости. И дело в том, что эти гадости вырезают. Я писала свое мнение по поводу того, что вот, вот Алексеевна, ну, опять же, говорят, что это плохая, ну где она плохая, как педагог? Прекрасная, вообще просто материал доступно объясняет и все откладывается очень даже хорошо. В плане э, чел человеческого отношения, всегда всякие концерты, праздники в классе, даже вот э, там стол накрыт, всегда делает Наталья Алексеевна безвозмездно, не собирает на это деньги, ни в коем случае, ни с кого никогда, никогда вообще. И меня приглашают, хотя я не с ее класса, но тем не менее, меня всегда зовут я, можно я вот резюмирую нашу пресс-конференцию? Как в такой школе, если нет, не выполняется даже обязательная воспитательная программа в школе, я имею в виду государственные, государством установленные воспитательные часы, как воспитывать в такой школе патриотов? Не только воспитательная, но учебная да. программа тоже не выполняется. Да. Ну а как у нас решаются все вопросы? Учебные на своем О, месте, давай, давай. вот мы говорим, да, да. еще ну, не профессионализм человека, жутчайший. Но человека держит, он их устраивает. А устраивает, мы прекрасно понимаем, в каком мы городе и как система действует. Человек просто решает свои вопросы. Вот и все. Городские власти прикрывают. Жутчайший, дремучий непрофессионализм. И непатриотизм это однозначно. Можно Масса нюансов недоделок в любой школе есть. Охватить учебный процесс и воспитательный это сложно. Но его нет, он просто отсутствует. Все выборочно, хаотично и так далее. Основной, я так поняла, смысл это сделать фотографию и разместить на сайте, чтобы что что-то проводится. Но это уже вопросы больше образования, наверное, директору департамента образования. Тенге, Там, как такого человека держат А деньги на школу сдавали в конце года, когда пришла журналист? Вот эта девочка, Когда показывали, в каком состоянии находится школа, трубы uh -huh. на заднем дворе детская площадка, то есть спортивная, там дети занимаются физкультурой, трубы острые. Э то есть, если ребенок упадет, ударится, можно разбить голову. Молотовую можно разбить, можно пробить голову. Ну, естественно, после того, как приехала девочка к нам репортер, yeah. трубу обрезали. В школе поменяли окна некоторые, которые были распределены. То есть вам в школу ужас нужно ужас, направлять репортеров. На а, да, а, да, да, вот. Да. едьте, едьте. Но вот деньги собираются чуть ли не каждый месяц на ремонт. Нет, здесь вот... Есть масса информации, она есть у правоохранительных органов. Мы писали заявления, прикладывали все отчеты. Собирались деньги на двери 22 тысячи. Двери нет уже четвертый год. Деньги сныплые. Туалеты делали, тоже деньги куда-то пропали с третьего туалета. На подарок в школе собирали 8 тысяч аппаратурных... А, Это такие вот моменты. А если посмотреть эти отчеты, здесь у нас есть фальсификация. Коррупция зашкаливает. Спасибо большое, что набрали Спасибо. смелости пришли и пришли рассказали.